Какое-либо обожествление чего-либо, кроме Аллаха, запрещено, первое. Второе, Любое, любая статуя, которая может э, привести к тому, чтобы в дальнейшем, через поколение, она стала обожествляема, это все запрещено. Какого-то всадника со стороны, со стороны Ингушетии попало ядро от пушки, оторвало ему голову, и он потом еще без головы там что-то сражался, <сам> всадник без головы. Это примерно история вот из этого же разряда. Я просто давно наблюдаю, изучаю вашу историю и вижу, что почти все чеченцы слишком высокого мнения о себе, говорит Андрей Тимирханов. Интересно, Андрей Тимирханов, а почему ты давно наблюдаешь и изучаешь нас? С чем связан твой такой интерес к нашему народу, ко всем нам? Я надеюсь, что это связано не с тем, что ты нас не любишь, наверное, из любви к нам, как к нам нас так сильно изучаешь. Нет, брат, я уважаю и люблю вас, просто мне обидно, что после 300 тысяч чеченцев многие чеченцы не видят истину. Ну, если ты нас уважаешь и любишь, то ладно, тогда изучай нас, ничего страшного. <с university> мне, мне просто непонятен вот этот интерес в нашу сторону от э, представителей иных народов, почему вас это так волнует, почему вы нас так пристально изучаете. Неужели у вас внутри вашего общества нет вообще проблем, Не закончились? Томсо, почему ты -то не хочешь баллотироваться на пост президента РФ в 2024 году и тогда уже бороться со злом, находясь в Кремле и лично назначать руководителей Чечни? Не, Гульмира, у меня другие планы. Я сейчас через несколько недель, ну через две недели, как мне исполнится 35, я должен провозгласить себя единоличным президентом Чеченской республики Ичкерия, несменяемым. Так что, короче, не до Кремляна. Тумсо, одобряешь ли ты многоженство, говорит Эльдар Аскар. Я, Эльдар, одобряю многоженство, я одобряю одноженство. Вот как человеку удобно жить в этом мире, пусть он так и живет. Я, я из тех людей, которые не, не пытаются учить кого-то жить. Кому-то, если нравится с одной женой, он живет с одной. Кому нравится с двумя, с тремя, с четырьмя, у него их много. Это чистое и сугубо лично семейное дело, вот каждая семья, как она... Считает нужным. Пусть она так и живет. ас алейкум, Доволен ли ты своей жизнью? Что ты изменил бы, оглядываясь назад? Алейкум Жизнью своей я, альхамду доволен. Что бы я изменил? Ну, я бы многое, наверное, изменил из каких-то своих ошибок, грехов, которых у меня полно. Говорить о которых я, разумеется, не буду. Но они, как и у любого человека, они у меня, конечно же, есть. Все знают про то, как чеченские боевики похитили брата ингурского бизнесмена за выкуп. Муса Келлигов приехал в Ичкерию и всех бандитов уничтожил и вернул брата, не заплатив выкуп. Это очень классная история. Мы рады за него, что у него так получилось. Это какой век до нашей эры? Просто при нашей жизни такого не было точно. Видимо, это какая-то другая Ичкерия. А так в целом мы, конечно, рады, если бандиты понесли... Заслуженное наказание, это хорошо. Томсо, ты считаешь, что в Ичкеллию нельзя было заехать и взять свое и выехать? Там было немало продажных людей, готовых также заложить своих, а также людей готовых помочь? Ответ на вопрос о Келлигаре. Ну да, я считаю, что это невозможно, учитывая, учитывая тот формат, да, тот масштаб, который там был. Но нет, конечно, такие вещи невозможны были. Это ведь не, не какая-то там местечковая тема, здесь идет речь о том, что из, другого, из другой республики приезжают там люди, устраивают какую-то бойню и типа уезжают. Ну нет, конечно, такие вещи стали бы достоянием как минимум всей республики, и если, не, если не мира. <связывая> это, я уверен, что это осветили бы по всем каналам, что чуть ли там какая-то гражданская война. Понятно, что это чушь. Я просто помню, я все-таки человек, который жил в это время, я просто помню, как эти вещи делались. Там была такая ситуация, когда действительно был похищен с Ингушетии один брат, по-моему. Кстати, возможно, о нем сейчас и идет речь. Был похищен брат министра, кажется, внутренних дел Ингушетии. Или как, в общем, какого-то чиновника. Был похищен брат, и вот тогда оттуда приехала делегация... Но это не, не с войной оттуда приехали люди, приехали в Урус-Мартан, их а, разоружили, то есть с оружием людей туда не пустили, там определенные люди остались, их делегаты, послы, так сказать, пришли, поговорили. После этого был, была, был собран некий совет, то есть совещание. Тогда во главе у а, так называемых жемаатов стоял Абдурахман и Иорданский. После того, как умер Фатхай, да помилует их всех, Всевышний Аллах. И там тогда было действительно принято решение, что если те люди, которые его похитили, что они обязаны его выдать, значит, вернуть его обратно, И если они откажутся это сделать, то любой из присутствующих, из подчиненных им людей, если они где-то на него нарвутся, они обязаны его отбить, в том числе и силой, учитывая жертвы, там все дела. То есть, там даже такие моменты были. Но чтобы там приехали, что-то кого-то там они отбили. Ну, это, это, это история из, вот, из какой-то фантастики. Это вот как есть та история, что войско с имамом Шемелем там пришло, значит, в Ингушетию, и там какой-то какого-то всадника со стороны, со стороны Ингушетии попала ядро от пушки, оторвало ему голову, и он потом еще без головы там что-то сражался, <laughs> всадник без головы. Это примерно история вот из этого же разряда. <laughs> а твое отношение к уничтожению талибами статуи Будды. Отношусь к этому позитивно. Я считаю, что на своей территории власти этой страны имели право делать то, что не считают нужным, это первое. Второе, с точки зрения а, религии, ислама, любые статуи, они запрещены. Будь то статуя а, какого-нибудь божества, там, обожествляемого какими-либо людьми, народами, будь то просто... А, некая личность, там, да, культивируемая в этом обществе, как Ленин, там, Сталин, неважно. чтобы это ни было, в исламе запрещены памятники. То есть в любое изображение одушевленного существа это запрещено. Поэтому ну, Афганистан является мусульманской страной. Соответственно, они, в первую очередь, с религиозной точки зрения, они обязаны были это сделать. Второе, это с точки зрения их права, как государство, власть, народ этого государства решает, как, что им делать. Поэтому нет никаких проблем. Я к этому отношусь позитивно. Надо ли с твоей точки зрения уничтожать античные греческие статуи? Я слабо разбираюсь в этих моментах, там, античность, не античность. Я говорю, что любая статуя... В своей основе, если она установлена в какому нибудь воодушевленному а, человеку или существу, либо если это, даже если она установлена не воодушевленному существу, но при этом это объект поклонения, то его быть не может, запрещено это в исламе. Какое-либо обожествление чего-либо, кроме Аллаха, запрещено. Первое. Второе. Любое, любая статуя, которая может привести к тому, чтобы в дальнейшем, через поколение, она стала обожествляема, это все запрещено. Соответственно, это все должно быть снесено, уничтожено, убрано как минимум с территории. Я не знаю, какие-то, возможно, компромиссы в этом вопросе могут быть, да? как, например, если это что-то, что можно взять и перетащить, допустим, если там буддисты, я не знаю, Индии могут это забрать к себе, при этом, если в этом для этой страны, которая отдает, будет больше блага, чем они просто это уберут, там уничтожат, то, наверное, такие компромиссы как бы возможны. Но в целом на территории, где проживают мусульмане в большинстве, конечно, таких вещей быть не должно.